ХНС один из самых трудных режимов на Сабершок. Он не особо популярен, его долго изучать, в него не всем удается играть. Но даже такой сложный порог вхождения не поставил на паузу развитие комьюнити и популярность режима. Судя по нашим локальным сообществам ВКонтакте самым сплоченным оказался именно ХНС. У него большее количество подписчиков, несмотря на свои маленькие охваты. Это по-настоящему говорит о многом. Сегодня вы узнаете, как двигаются по карте лучшие в своем деле, как проходят турниры и какие призовые делят победители. Буду рад вашему большому лайку за такой локальный контент. Мы провели закрытые квалификации к турниру и начнем этот ролик с полуфинала, где будет сражаться 4 игрока за призовой фонд в 9 рублей. Правила очень простые. По сути, это догонялки, где с каждым раундом меняется догоняющий и убегающие. Задача первого – догнать, второго – убежать в течение двух минут. Звучит все очень просто, но есть некоторые моменты, которые делают этот режим не таким простым, как кажется. К примеру, нельзя догнать и убить противника без повторения его движений. Нельзя блокать или отбегать слишком далеко. Побеждает тот игрок, который вырвется на два раунда вперед. Если игра слишком затянется, победа в матче достанется тому, кто первый выиграет за убегающую сторону. То есть за террористов. Задача этого ролика показать и ответить на многие вопросы, на которые я сам не знал ответ до записи. Заодно хотел бы сказать спасибо куратору ХНС Фусу за организацию и поддержку этого турнира. Благодаря таким людям режим не умирает и становится только популярнее. Приступаем к просмотру полуфинала. Желаю вам приятной игры. Не знаю, когда какие правила вообще посмотрим. Будем сейчас изучать. Они уже видимо, договорились на Rooftops, потому что Rooftops это одна из самых сложных карт в исполнении. В принципе, их NES, Потому что ее приходится очень сильно, так сказать, заучивать все. Вау, wow, ты видел? Сейчас у Хиллер 35 хп, он буквально остается на одну тычку. Но Хиллер не дает шанса Афтер-Лайфу Наученство. No так... Говорят. Да, наученство. No как он попал в полуфинал? Так, теперь мы ну, можем последить за Afterlife, в принципе. Как он, что нам покажет. Да. Ух! Флешка была. Да, Afterlife запутал нашего молодого таланта ХНС. Вау! Нашки. Не, Afterlife ощущается уровень. Не, не, так. Afterlife очень хороший, брат. Я так сразу, что игра на Амбрайли приводит к таким... Смерть всем, к сожалению брат. Они не умеют хеднесить, бразер Моя ставка, он опять умрет от падения, проверяйте Через 5 секунд, раз Итак, что же у нас делает Хиллэр? Два Хиллер у нас крутится на Umbrella. Три Нет, он не умрет, он не умрет Здесь Четыре не допустит, не Да, едет. конечно Пять, умирает А, ну О, О, Умер! Работает. Вы рофлите! Это турнир, ты мне сказал, тут лучшие игроки мира, Че, чел Третья смерть подряд, они уми... делают самоубийство. Что за трэш? Ооо, ЧЕЛО, Чел, это было красиво. Наконец-то вы умерли нормально нормальной смерть. Погоди, стоп, стоп, стоп. Автор <с Apronovia> все нормально? <с corp> ну это же какая-то хуйня, Не, не, типа <сушечка> там же типа <сушка> ты мог в любом <сушка> случае типа пойти туда. <сушка> так она хуя, это тобой фолов все. Бля, ладно. Ну ладно, окей, ладно, хорошо. Что сейчас произошло Хиллер не повторил движение его противника И после этого убил его Это не по правилам И такие раунды нужно переигрывать Даже этот раунд сыграли не по правилам я просто. Но призовой фонд, кстати, этого турнира 100 долларов Подожди, Ростик, а мы подняли призовой фонд? Да Да, у нас была задержка на 1 час И призовой фонд был поднят Хиллер делает кил и это 2-1, правильно? 65 кп Ай Это Ой, было очень близко а что это? Не-не-не, все правильно, все правильно. Они красиво играют, они будут вырезать таких ситуаций. Они стопят друг друга. Бетт у нас до угла ровный, до плюс-дуб играем. Но Ченс не будет играть. Ой. Это считается? Он не смог вылететь с ладера и умирает. 3-2. Ну, хилэйр использую. Ой-ой-ой. 3-3. 3-3 счет. Ну все по правилам, да? То, что сейчас Конечно, было. Ну, он просто... Ой-ой-ой. Нельзя было разворачиваться Афтерлайфом, из-за чего он дает просто актпоинт. Привет, друзья. ой ой Серьезную ошибку. Хилайр. Эйр. Он его огнет. Что же Ай-яй-яй. Нельзя было бэквардом уходить на ДД. Скорость потерял серьезную. Можно на русском пообщаться? Остается на таймере буквально 15 секунд. 15 секунд. Это было близко. нет? Он умирает. What the fuck? <laughs> он выиграл. А ты первый раунд затеров на этом турнире, да, сейчас? Чел, ты просто гений. Он сделал нереальное. Он... Как он мог выжить в этой ситуации? Он с помощью ДД словил джамбак. Там получается так, что моделька приседает перед падением. И вот этот дыжок Сурс, он не считывает урон. Это очень редко словить. Очень сложно точнее, словить. Такое последний раз ловили в 1.6. Это легендарно. Ой, он ловит его. Ну, нет. Вчера тоже был победа в Терров Была и не была. Он рискует. Life рискует Ой, ой, ой он, а -а -а был... Но мы с ним очень много играли в КС У нас была команда Потому что когда, ой, Побудете тут 4 часа Да, ребят. Режим очень Ну это тоже неплохо Я о-о-о! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Получается, сейчас мы играем до первого раунда затеров, правильно? Да. И упадет вниз, потеряет жизнь. а Нет, У меня просто не запускается сайт, я не знаю почему. Что победил? Матч закончился? Да, все, он выиграл. Киллар, ты признаешь поражение? Да. Хорошо, спасибо за участие, удачи. Итак, он... что, кстати, у нас? Надо да, да, играть играть. У нас встретились два серьезных оппонента. Это Никфорд и Линслей. Линслей у нас вообще из других проектов КНС, точно откуда, -то, кстати, не знаю. А Никфорд, Но... он достаточно популярен на Сайбершоке, имеет хороший опыт с спиной в этой сфере. Ой, Линслей. Ошибается на серфе, теряет хп, Никто. его добивает, счет у нас 1-0, это никфорда, ой, никфорда Ай Счет у нас 1-1 Да Ой, линсы <связывается> падают, к сожалению Я так же играю <связывается> 2-1 Бывает Ай-яй-яй ай, яй кто не понимает, что происходит? Кто не знает режим ХНС? Вам это интересно смотреть или нет? ХНС, к сожалению, ошибается. Не смог долететь до серфа, после чего теряет сторону Т, деет поинт Никфорда, Никфорда плюс один. Оу-у-у-у-у-у. ХНС имба режим, правда, он умирает. Наша цель, наша задача его не убить. Как минимум, мы проводим турнир, который вообще не проводился Никогда у нас, и вообще в комьюнити их редко проводят Никфр забирает в сторону КТ, него плюс один Где именно это находится? Oh. Но Линслей, видимо, все, понял, что уже смысла нету. Он заруинил свой Трикс Но Линслей видно, что он, видимо, не разминался И правда, он уже просто так отдает в сторону Возможно, Ник делает что-то... Максимально нереальное И не сможет повторить А Нихворт начал кидать гранаты. Может сейчас он пойдет на Амбреллу и сделает что-то О, хорошо Нихворт идет Минута осталась Осталась гребаная минута Ой, это максимально на Тоненького Ой, ой, ой, ой Он успел заовнить ё мое, Нет, все, по-моему тут уже Лимслей чувствует, что он андердог. Нет. яй а -а -а -а. Он не ошибается, ударяется головой. Ну. Зонтик но... и стопится. Я... Единственное, не прощает его за это. Это было красиво. Никарт <связано> переигрывает Лимслая. Она буквально в... ...действие. Его follow. а а какой-то. Да, они тоже До первого за Т-сторону, правильно? Да, да, да. Все, шикарно. Как, как только убегающий выиграет раунд, матч да, заканчивается. Сейчас, возможно, стилин и заберет карту эту. Ее yeah, go! ай oh, yeah, yeah, яй ты видел? вот the fuck? Но здесь уже более красивая игра. Да, да, да. Конечно, ребят, не пикайте руф в карту, пожалуйста. говно какой-то. Стыд боль... Ой-ой-ой-ой-ой, сожалению, 20 секунд почти это а -а -а -а, 30 Она секунд вон, 30 секунд до победы Я не вы болею вы видите, за линзель Я болею за окончание игры просто Нет, все, это ошибочно Да, это ошибочно Блин. было Вот эту карту я знаю 100 хп Не, это уже невозможно выиграть 16 секунд 15 секунд 13 12 11 10 10 9 Ошибка, ошибка <связь> Заомнил Это гг Гг Г -г -г. А Линсли выходит в финал Линсли выходит в финал Поздравляю Линсли Спасибо за эту часовую катку Начался финал Играет Afterlife И Линсли победитель получает Больше чем 6000 рублей Чтобы выиграть нужно всего лишь 3 поинта набрать за теров. И раунд теперь длится полторы минуты Ну 19 как секунд, ты? еще выиграть не можешь 15 секунд Если он успеет Ой-ой-ой, как же он чувствует эти баллы, Нет, мне кажется, сейчас его линдслей догонит почему-то 5 секунд, ай! О -о -о! О -о -о! Да О -о -о! ладно! 1-0 1-0 Это было afterlife. красиво, Afterlife Это было очень красиво И параллельно еще давление были бы. Ай-яй-яй, 16 секунд, да. 18, а, секунд 18 секунд, 18 секунд В сейчас может быть второй балл AfterLine сейчас возможно заберет point второй point Ай, куда? Куда? <гас> <гас> <гас> <гас> <гас> да реклама конечно не Ой, <гас> хорошо идет Лэнсли Он просто спиной, бэквордом Да-да-да-да, это просто нечто Я не понимаю, что он делает Как он... Ай! Ну, все, это да, это конечно 20, 20 знаю, секунд, 20 секунд знаю, и он ошибается 19 секунд, 19 секунд, 15 Лесли должен просто убегать 15 секунд, 12 Лесли нельзя ошибаться 9, 8, 7 а! <говорит> а! Нет, он сейчас может его догнать спокойно Или же нет Нет, не догоняет Да 1-1 1-1, ребята Ой, уже интереснее 14 секунд, 13 12 12 11 Нет, а, нет, нет нет. 2. 2-2. 2-2, да. прямо сейчас. 2-2. Это, не, это невозможно проиграть. Он хотел детками Кадзе, но не упал на модельку игрока и умер. Остается 20 секунд на таймере. Бразер, ну какие 20? 15. 15 уже. 15. Оо, я откуда. Сейчас, возможно, авторлаксис заберет сторону. И заберет турнир, выиграет. Или все-таки нет? Да, Afterlife побеждает в турнире. Afterlife. Конец, конец. Конец.